Всем привет, с вами Сенька Лол. И сегодня я хочу посоветовать ему подписаться на каналы этих парней. Слава Бонд, Девгай. Ссылки в описании.